Racing. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Тэйч Инкорпорэйтед. На связи с вами ваш док-дрэгут работник, он же Альберт Эскер на канале Umbrella Тэйч И сегодня мы с вами продолжаем, продолжаем проходить Team Sonic Racing. На сей раз вебка вот так вот. Я надеюсь, что она не будет виснуть и не будет зависать. Потому что в предыдущих четырех эпизодов я ее записывал вообще отдельно. Ну серьезно? Записывал отдельно. Но, к сожалению, не получалось вот нормально. Так сильно дышь, я лучше немножко стегнусь. Вот так получше. Хорошо. Так, и сегодня мы продолжаем нашу командное приключение. Продолжаем наш командное приключение. Так. И нам с вами как бы надо бы теперь... Сюда. То есть отправляемся мы теперь... В <смех>, зону казино Ну, по-другому я никак не назовешь По-другому я никак не назовешь Так, вебку тогда выключаю Потому что я, ну, не всегда с ней буду Я буду ее включать только вот в этих перерывах Я решил попробовать такой теперь вот подход а, Вообще так изначально и планировалось Только я должен был быть вот в этом треугольничке Вот видите, треугольничек Ну, точнее, не треугольничек а, в такой фигуре Но, к сожалению... Не, вы, не выходит, вот, записывать видео отдельно Поэтому, ну, я виду, Нет, выходит, но оно зависает, я не знаю почему Буду с этим думать, работать А пока что будем вот так вот Сейчас появился, появился Так, значит, мы с вами выбираем Нападение экпаунов. А, мы его уже, а, мы его уже проходили Получить план, ну, платил нет смысла Мы там уже побывали, значит а, Нам нужно пройти сюда В принципе, у нас уже и так, и так всего Вот, черта хватает у нас есть э, командная гонка зеркальный и есть бингопатия. Давайте сначала возьмем. как э, Этап 4.6. Смотрите, финишируйте топ-3 личной гонки, финишируйте в личной гонке, выиграйте гонку всей командой. Выполните одно из условий выше и удерживайте клей рывка напарника минимум 30 секунд. Ну, В принципе, можно спокойно это выполнить, то есть удерживайтесь, то есть чтобы я должен быть в клее у самого напарника, не он у меня. Принято. Что ж, давайте тогда сюда отправимся, в Ice Mountain Зеркальная Командная Каждая Гонка. Каждая гонка дает информацию. новую информацию, передают данные. Стандарт. Так, кого же возьмем-то мы с вами... Давай, Карл, сегодня мы с вами возьмем Так, и поскольку все-таки Хотя у нас технары, то есть Ей как бы проблем-то быть не... не должно Поскольку тут командная гонка Может тогда А, есть у меня что-нибудь, ну, в больших ускорителях? -р -р -р. Вот давайте вот это я воспользуюсь-ка Пусть будет Подкинем-ка с Ладно, Руш, погнали. Да, Дон папа посылает какие-то странные телепатические сигналы. А что значит телеметрические? Это все информация о наших гонках, особенно о нашей работе в команде. Да, Дон Па передает ее после каждой гонки неизвестному получателю. Спорим этот получатель, Эгман. Становится <связан> все труднее и труднее троится, что не Тануки управляет этой гонкой. Полегче, здоровяк, не Вообще-то сейчас гаскет. самое время для этого. Айс Mountain, зеркальный трек, леди и джентльмены, мы продолжаем. Да ну-ки, хочет командную работу? Покажем ему командную работу! Система в порядке, в к действиях. Мне нравится это. Ну я тоже. <laughs> Вы только посмотрите. <laughs> О, она так шикарно здесь смотрится. Ай, черт, зараза! Отдыхайте! Так. Красота. У нас снова бомбочка. Вперёд, Ай, зараза! Пропустите, Леди. Так, так, так, так. Слушайте, вот реально, вот это будто совершенно новый трек. А нет, Вот реально, вот... Сделали зеркальный трек. Это совершенно будто новый трек в абсолюте, по-другому никак не скажешь. Ай, зараза! Биг мерзкий ты котище. Вот реально, вот, ребят, вот говорю сразу, вот зеркальные треки это и лучшая идея. Вы, По сути, создаете два трека: основной и его противоположность. Гениально, потому что ты подстраиваешься, только я под зеркальную сторону. Отлично! Не за что, лапочка. Так, Shadow, давай, держи маку. Прокладываю курс для перехвата. Давай, бегай. Зараза! Грибные коты. Нет проблемы, они ушли далеко. Чё, Блэд запустил кахонию? Давай, давай, давай, Ру. Зараза! Так, мы на каком? Мы на пока на четвертом месте. Гребатый пихо пытался. У тебя две! Гребатый копеек. Так, давай, Рушка. Да раз, раза раз. так. -а -а, жрите, жрите сказки и пароды. Ну хорошо, с друж, спасибо. А еще осталось всех у вас привить. Давай, тыры А, Давай, Внимание, предупреждение! Давай, давай, давай, давай, давай! Нет, нет, нет! Есть! ха ха Победа! До Омега я разочаровал. А лучше. Так, ладно, скушу. Так. Победа за нами! победители. Почему все думают, что мистер Патер дает наши секреты Эгмену? <связанное> даже не знаю, может быть, потому что они оба злобные, супер ученые с забавными усами. У меня тоже забавные усы. Значит, я злодей? А логика-то вполне интересная, кстати. Может, Бик реально самый злобный гений из всей истории Соника франшизы? Нет, ну а что? Завезли его как-то однажды? И так потихонечку, потихонечку его сдабривают, сдабривают, сдабривают. А там в результате окажется, что это мощнейшее верховное зло всей вселенной. Нет, ну а что? Ленивый, жирный кот. К примеру, как это было с мистером Тыклсом в кошке против собак. Тот еще вместо кошельки гнибал. А чего то Но зато мы вот такой вот врывке мы не удержались. Вот этот вот ключик мы не получили. А может быть получили, черт знает. Нет, не получили. Так, здесь мы прошли. Хорошо, нам нужно еще вот сюда. Ну, я просто получаю дополнительные карты, вот эти вот. Далее. Этап 4-2. Командная гонка. Не зеркальный трек. Кстати, теперь понятно, когда зеркальный, это прописывается. Будем, буду учитывать в виду. Буду учитывать это. Так, финишируйте в топ-3 в личной гонке. Финишируйте перво в личной гонке. Выиграйте гонку всей командой. Выполните одно из условий выше и используйте меньше пяти виспов. Меньше 5. Это уж слишком жестко. Кстати, все понятно, это место делал доктор Экбан. <соцентренно> Посмотрите вот сюда, <все> видите? <соцентренно> Я вот <вам> показывал <соцентренно> Вот это все, это, это, это, это все. Это официально заявлено. Бинго-пати. <соцентренно> Ладно, отправляемся сюда, в командную гонку. Каждая гонка дает новую информацию. Передают он, yeah. Обычный. Да, кого возьмем в этот раз? Mm, Все-таки это бинго. Давайте-ка кота возьмем. Биг! Давай, вылезай! Бегаста! Nice. Uh, nice. Так, и дадим Поскольку все-таки он тяжеловес. Хотя там нет нигде сыпучек покрытий, так что нет, не будем тратить хорошую штучку. Автоксическую ускорение на, на старте ему поставлю, нет с этим проще. Погнали! Да, Дон Па посылает какие-то странные телеметрические сигналы. The... А что значит телеметрические? All... Это вся информация о наших гонках, особенно о нашей работе в команде. Да, Дон передает ее после каждой гонки неизвестному получателю. Спорим, этот получатель Эггман. Становится все труднее и труднее отрицать, что не Тануки управлять этой гонкой. Полегче, здоровяк, не Вообще-то сейчас самое время для... Бинго, бати! Командная гонка! Участвуйте в гонке команды, из трех человек победит команда с наибольшим количеством высоких позиций. Да Ноки хочет командную работу! Покажи ему командную работу! Окей! окей. <Okay>. Погнали, кот! Так злобные и готовые. Это что еще за скорость такая? Уоу! Wow. Вот это у него скорость! Ой, шадоу! Вот это стопотворение! у oh, моя oh, машинка попа Ты в с машинкой, бег. ты смотри, с какой скоростью несёшься-то О, это, наверное, можно починить, я в этом думаю Ты всё можно починить, я в этом думаю, тоже Ой, о я уверен, это случайно Вот это скорость бегаста! Ничего. Слушай, немного... <isphere> я начинаю все больше думать, что это реально настоящий злобный гей. Так, я проехал. Почему я снова набираю скорость? Мы несем с прав на больших скоростях, леди и джентльмены! Бегастер! Он добеги до бегастер! следующий раз. Я передаю Слушайте, у него пошида мечта! Вперед. Я стараюсь смотреть назад и задам за в погоне. Эй, а что наши... О, вот это сейчас будет! в единстве сил-то в единстве Только надо эту силу еще получить все еще могу так сокращать дорогу раду меня керусь помогите подтянуться к ледерам я постараюсь помочь но я не ручаюсь за это я еду давай едь черна поехала по другой строй Но мы уже побеждаем. Не зряюсь. Не могу не сказать слова Бики Спасибо за сотрудничество. Ключ к победе. Обеда. Шадл был вторым. Эми четвертая. Наши летающие Чао-3 Ну неплохо Звездные очки Ключевые очки Бонус колец Бонус команды работы Первое место В общем, пик, пик Вы посмотрите, какой жирок Хороший жирок О, давай я смотрю О, хорошо Еще бы шед у нас обогнал бы, ладно? Вик, это... <связываю> Вик реально злогений. Job, а лучшая работа, ребята! Я номер Почему все думают, что мистер Пан передаёт наши секреты Эггману? Ой, даже не знаю. Может потому что они оба злобные супер ученые с забавными усами? У меня тоже забавные усы, значит я злодей? И А еще мы подтвердили факт того, что... Биг зло. <laughs> На практике. <laughs> И он хорош для этих локаций. И золотой ключик получили здесь заодно. Неплохо. Так, здесь у нас что? Командная гонка пухача. Обойдите команду соперником минимум 5 раз. Как понять обойти минимум 5 раз? Здесь как ми... Тут максимум четыре... команды, помимо нашей. Которую любую я возьму. А это командная гонка. Хотя, в принципе, нападение экпаунов здесь, ну... А это интересно, но это в одиночку ты работаешь. А вот здесь, командная гонка, бухач. Ну, знаете, кого я сейчас возьму. Погнали. Интересно, что бы об этом сказал Фроги? Не знаю, что бы он сказал, но я бы сказал, я удивлен, что ты вообще здесь выскочил. тут должен был бы до донпа. Видимо, пошел два дедатные. Ну, а это-то? Ладно, обычная, зараза so Да, сделаем это, Тейлс. Ну, Тейлс реально подходит для этой зоны Тейлс реально подходит М -м -м, Поскольку все-таки он механик Ему, конечно, поускорители с одной стороны Шанс э -э -э, потяни тройных Как кольцо, он и так засасывает неплохо, Начните гонку с виспом черной бомбы Черная мамба, лучше бы О, давайте вот это попробую Шанс сохранить копию виспу передачи товарищу То есть, получается, мы сможем это применять Что ж, погнали Мне кажется, этот Дануки милый. Биг, ты с ума сводишь! Этот парень я за и с Эгманом! Мистер Па работает с Виспами, а Виспы любят только милых людей. Никогда бы не подумала, но Биг прав. Эти Виспы работают за Дону Па, может он действительно хороший. Стойте. Я прав? бух ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, <связи> <связи> так давайте плохо. Давай, Тейлс! Спасибо за ускорение! Меня уже собственные напарники не выпускают! да да да да да да да да Ну, отвидел бы ты своя лицами. ими. А, правда, я не увидела бы. Так. а ты, отлично! Отлично! Интересно, как это работает. Это, скорее всего, про межпространственный привидок Continuum Tales. Да, именно это, скорее, то, что мне нужно. О, нет, я и хочется. У меня полный родписка. Уже извините. Давай! разгоняемся не самое лучшее место конечно, для разгона я выбрал но что поделаешь сохранять позицию я хочу сделаю давай делай же пока спасибо Ой -ой -ой -ой -ой -ой. Туда я швинью! <laughs> Отлично! Ха-ха, прыг скок! Отлично! Я не могу здесь рваться вперед. Не Держите, товарищи! рядом. Так, у нас их что ракеты <музыка> 3 Та-там-там-там-там-там-там-там! <таспорщик> Ой, зараза-то какая! <свист> Я не знаю, что это за скотина сейчас... Выпустила все это дело... Мы скоро-то узнаем Держим позиции Ай, зараза! Нет! Я без понятия, что случилось Давай! Нет! Нет! Нет! У ху, -ху второй место хотя бы Реально злобный гений, Пик. Реально как? Он... Они назвали командой Рос. Но именно благодаря Пику сформировалась команда Рос. Он реально злобный гений. Я вам говорю, этот кошак настоящий доктор Тинглс. Ну ладно, у нас ходило второе место. Но Эми нас обогнала. Причем на целую голову. ежа даже же да, я богнал. <laughs> Это нормально, но вс же. Ой. Oh. Эггман довольно тухлый гонщик. И если он и жульничает, то явно неудачно. Но если он пытается Лу проиграть, то это у него идеально выходит. Немножко даже обидно было. Ну ладно. В любом случае, если что, мы сможем потом с вами... ...потом перепроходить это по несколько раз. Потому что у нас же не только гран-при когда закончится, у нас же еще и другое будет. Так что, в принципе, нормально. В принципе, нормально держимся. Продолжаем. Нам как раз-таки открыты и открыт командное Гран-при, Market Street, Doctor Mind, Skyward, Roller Troll. Сейчас, сколько у нас там сейчас с вами осталось? Как раз полчасика. Отлично, на это место хватает. Погнали. Если обман не удался, с еще лучше. Злотые слова. Я же просто назился. Как джипкарит. Жалко, что я не могу пока себя взять. Ой! Мы кого брали? Тейлса брали руж брали, бига брали. И брать не хочу сегодня. Балайс можешь взять. Как вариант, в принципе, вариант плохой. I am ready to roll. Да, давайте ее. Как раз для нее подходящая трасса. М -м и шанс ускорителей. Или лучше увеличить мощность ускорителей. Давайте вот это поставим, чтобы она была еще быстрее. Погнали, друзья. А Чего у меня не выходит. Дело во мне? Нет, конечно, нет. Должно быть с моей машиной что-то не так. Типичная история. Создатель всегда винит в свои создания. По-моему, я верил тебе заткнуться, Орбот. К счастью, я знаю, как сделать гоночную машину получше. Узрите Формулу М. С этой машиной я не могу проиграть. Наверное, мне стоит себе роботом помощников получше сделать. Что скажешь, робот Не могу ответить. Затыкаюсь. Молочина. Market street, Ладно, серьезно, в этот раз я не могу проиграть. Прекрасный кадр. У меня, кстати, забавно.. Ничего не подвисает на... Сама игра Но... Надеюсь, что запись будет записываться тоже хорошо Ровно, без каких-либо проблем hey, Давайте, ребятушки! Вот... Это я называю гонка! Давай, Блэйс! Вот и вырвались на первой позиции. Yes. Oh, you. You Чёрт, мы с Шедо уйдем в ноздря в ноздрю. Ха-ха-ха-ха, ясно, убери. Ну реально... Игра очень шикарна, мне прямо нравится. Отлично. Не лобка, север, как не лобка. Нормальная. Вот это ускорение. Жалко, что Ньюзин взять не удалось. Ну ладно. Ну я, в принципе, и так далеко ушел. Передаю пока команде. Команда Вектора! Так шикарно вперед, товарищи! Вот, это я называю скоростная гоночка. Кто за мной Ближайший это Shadow. Но это он далеко. О, кто то Давай! Соберись! Черт, не туда поставил. Хотел скинуть на них. Ну, ладно. У -у -у. Так, раз Сильвер заорал, значит, остальные тоже у меня за Так. Так, поставлю на всякий случай. да да Постараюсь, Сильвер, но ничего не гарантирую Ай, зараза! Ну держись! а <связывая> <связывая> Ладно. Вперед! Вперед команда Вектора! Есть победа! Вот это какой хороший кадр! Я успел нас очень много фотографировать. Шикарно, шикарно. Слушай, вот здесь реально хороший кадр. Place. Молодец, молодец, респект, респект, респектейшн Отлично, но здесь чистая сухая победа уже на первом этапе, но у нас еще три круга, товарищи Следующая гонка Доктор Майн, команды гран-при 2-4-4, погнали Вот это это товарищи. мой! О, боже а отличная. Кто там из моих попался? сразу yes. <зыв> Сильвер, дай трасу. Ну или вектор. Отлично, теперь я ее даю. My... Пока, Шэдоу. <laughs> есть. Но впереди нас. А, пока рада, пока рада, пока рада. А вот теперь можем и ускориться. Вперед. Вот это называется хорошая скорость. Главное выбирать правильные участки. Для ускорения. А дальше проблем вообще не будет. Он, конечно, отстает, okay, но там guys, всем подойдет. Приготовимся к закрывку Мы готовы. Идем на этот раз по всей Эй, неплохо. Держите, ребятушки. Вперед, вперед, вперед! Пусть прорывается. Ой, oh, yeah, gotcha. кто же догнал? неплохо. Респект ему за это. Так, кто-то пытается меня там подбить. Так вперед, вперед, вперед. Пусть проскакивают. У нас с этих проблем пока нету. Так, Зараза! Так. Вот это я называю хорошим ускорение, товарищи! Кол попал! Там близко! Я это было очень близко! Да на ускорение давай ускоряйся уже! ха ха Вот вам это взял! Ха-ха-ха! Молодец, плейс! Первый, Пятый. Шестой. То есть... С какой гляду? Oh. Фазшеду, я говорю, погнали. Ладно, не страшно у нас была чистая сухая победа в начале, так что она компенсирует пока вот это вот неудачное обстоятельство. То есть видите, она пока компенсирует, а не проигрывать. Погнали. Следующая гонка. Skyward команды Grand Prix гонка Freez Four. Погнали! Ее инженеры горячие. Ускорение пошло. На самом деле, ты думаешь, наш подобитель никто не... Э, нас не одолеет? Мы слишком хороши! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Грт! Вот это разгон! Неплохо! А, да, Шеду, я тебе легко обгоню! Видишь, обгоню! Я его вот даже пощекотал! Кого я там сбил? Тот же я сбил? О, у меня укачивает. Нормально. Так. А ну не стоять, ой, пути говорит она. Вот эта локация, это чистый ее зон. Так, взяли. Так, отлично. Любой, кто пойдет мо мою задницу поджарится. <laughs> так, неплохо пока отошли, но они с одной идут в рытые Выкуси! Хорошо, Гектор, выкусил. Вылетит! <связывайте> На мне не действует! <связывайте> о, -о, о вот это полет! Я уж кому-то с передам. Ай, зараза такая такая. Это металл был? Подождите, как свепор металл Здесь его еще нету. Да, не часто, зато эффективно. Ну да, покрутились и ускорились. Еще детстве. Подожди, че здесь? Все как раз вовремя. Так. Пока ждем. Очень удобные трамплины. Согласен, что удобные, но радость какая. пока. Не пришло, Сильвер, я скажу это. Вот сейчас пришло. Вот сейчас можно. Кому передать? Так. У -у -у. Держите кто-нибудь. Мы пока все держимся на призовом месте. Это хорошо. Я, heurecić, а. Я не знаю, где эти гребаные скалы, но они сейчас должны появиться, потому что прилетел кисто со скалами. Надо быть аккуратнее посмотрите мне. Вот это прям красота. Мне очень нравится смотреть на и видеть. Реально очень удобно. Когда приду нажимать на кнопку S, даже тупо стал. Лампу ей держать под рукой их проблем. О, чёрт! Теперь отскал диск. А хотя может увернуться. Я увернулся. Но я не уверен за остальных коллег. Доктор Эгман. Подождите. Реально? Вот посмотрите на доктора Эгмана. Среди... Прочих, Там металл. Вот это необычно. Реально там металл? Не ожидал. Нет, реально там металл. Я сейчас опросил Гиподи. Да, металл Соник. Что-то новенькое. Респект. Ну, никто не запрещал, в принципе говоря. А мы пока срабо даже уходим вперед. Все. Победа наша! Погнали! Следующая гонка. Рулит роуд. Команда Гран-при. Гронка Фо из для леди джентльмены! Лучшая зона для отдыха, пропорсирована доктором Эггманом-работником. Ну вы погнали! Yeah, right, go. Отличный выбор согласен, Прекрасный выбор! Да, красотевая машина, как у олегатор, как у олегафрент, какая котера! Как Прекрасный подбор! Погнали! А -а -а, вперед! вперед! Вперед, так я буду. Вперед, не умеешь бросать пубы, так и бросай. Давай, заряжай! Тейлс мы обгоняем. Вроде как. Вот, вот, это уже настоящее ускорение, вот это уже что-то. О чёрт, кто меня там выстрелил? Меня то не уничтожит. не уничтожит. Давай, что не уничтожит? Так, неплохо. Вырвались мы достаточно хорошо. <свес> <свес> <свес> а что должен так сихворот писать долго? Так вообще бы сейчас кто-то пытается подбить с помощью ракеты. Бег на молодец. Вот это называется командная работа. Буду передавать им. Мы сразу пока на первом месте, а Сигар, давай ускоряйся, ты там мне наш сладенький. Неплохо. Пусть проносится -то? сквозь толпы. Ну или Гектор, там вектор будет всех при... останавливать. Тоже неплохой вариант. Так. Неплохо. Выжимаю все, что могу, один Ух ты, сколько ж денег на нашу голову усыпется. Я по-моему с Так, пока рано, придержу какую-то способность. А у тебя сможна. Ну, как раз хороший разгончик. О, спасибо, меня подогнали наши же соперники. Вот это я называю грамотным ускорением. У меня было, кстати, так много и сейчас получается с нуля собирать. Ну, хороший трекку. Тихо, я выхожу в позицию для ускорения Да не надо Шикарные позиции для ускорения Я ведь прав, а? Шикарно Ну, Серёжу как отстал Давай. Так, смотрим Ну, это победа, это чистая победа Но видите, я же говорил, чистая победа, чистая победа. Один только Сильвер их вытащился. Обогнался. Хаобу и Светора. Так, сверху немножечко. Чуть-чуть. Шикарно. -чуть. А так или иначе, ребят. Кстати, как я уже говорил, начиная вот с этого эпизода, я буду озвучить ваши комментарии. Готовимся. Для начала... Победа с Андами, товарищи. Хочу сказать спасибо еще раз всем, кто пишет нам. А Пика написал. А, Если добавить в гонку Metal Sonic, она станет еще опаснее. Я люблю этого злого робота. Он просто модная шестянка. Не о чем волноваться, Пик. На самом деле, он немного опаснее, чем просто жестянка. Вводит well, ну, like like он как жестянка. Возвращаемся на трассу. Прерывали, прерывали вашу зачинку комментариев, ребят. Uh, спасибо еще раз всем, кто пишет комментарии, ребят. То есть я буду стараться вас всех даже здесь озвучивать. Uh, я имею в виду к нашим видео и к комментариям, к сообществу. Пико uh, uh, and на uh, пишет. Я все-таки хотел написать почти, а не прочти. Но все равно спасибо, что прочитал мой ник правильно. Всегда, пожалуйста, Пика. Uh, далее Звезды Ждун Писал про uh, то, что Сольк Форс ужасный. <laughs> Я не буду все это озвучить. Но каждый свое мнение. Но спасибо тоже Звезды жду. Максим Шитов пишет. Хан Рон и Эль Тигры... Э, э, молодая и старая легенда умерли Не, Мы попытаемся их спасти, мы попытаемся их спасти Да уж, что нас только нет, что нас только нет по поводу нашего рабана, который тоже публиковался недавно. От твоих постов, пишет Галина Осипова, еще сильнее подогреваешь петит. Так что выкладывай Однозначно буду выкладывать. Однозначно, кстати. В эту субботу, когда я записывал эпизод и уже монтировал его, я дополнительно еще начал мастерить чехольчик для своего термоса. Так что тоже буду выкладывать понемножечку. Так, что у нас еще есть? Ну, давайте что-то еще -то возьмем. Инсомния uh, пишет Как они понимают, что он говорит Если Аватар все время молчит Это про Соник Форс Разговор Вектор uh, когда Вескар уходит С пятницы Ну и также Сомния пишет Сильвер uh, сзади все это время Чего, зараза? <laughs> Всего понемногу вот, пока вот часть комментариев, будем понемножечку все их озвучивать Понемножечку каждый ваш комментарий Но пока что, давайте смотреть дальше Мы получили ключик сделать так, чтобы кто-то из вашей команды занимал первое место в каждой гонке Собирайте кольца в гран-при, его 75 считается по количеству колец в конце каждой гонки То Мы справились, сложный, конечно, вариант, но мы добились Неплохо Неплохо, и открыли как раз-таки гонка на выживание но туда мы с вами уже отправимся в следующем эпизоде. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Поддержите его обязательно вашим лайком и комментарием. Да, знаю, все доста всех доставили, что достали, что просим. Это помогать развитию на ютубе, продвижению каналу. А главное, я вижу таким образом, что вам нравится. Если же вам не нравится, ставьте дизлайк, это мы тоже видим. Ну, я имею в виду, все стримеры Все авторы создания контента на ютубе Мы их видим, вы не думайте, мы их видим <laughs> Только в творческой студии И пишите комментарии, ребят Пишите, потому что я хочу Получить от вас обратную связь Ведь если чисто дело только я То будет получаться Вот такой контент Может быть он прекрасен для всех Я буду этому очень рад Если же есть что добавить Если же можно что-то добавить Пишите, я всегда анализирую Все ваши комментарии, вот я всегда слежу за вами <laughs> Так что не переживайте, ребят Ну а с вами был ваш доктор Эггбон Он же Альберт Вески Всем до скорой встречи, всем пока и Увидимся